Встретились три бобенки возле колодца с ведрами, с коромыслами. Стоят, обмениваются новостями. И тут одна говорит, «Ой, девчонки, ох, собираюсь за Ваську замуж выйти!» Они, «Да ты что? Да зачем он тебе нужен? Да у него вообще корявый он!» Потрепались, потрепались и разошлись. Спустя три месяца снова они встречаются на этом же месте возле колодца с ведрами, с коромыслами. И она говорит: Ой, девчонки, все-таки я вышла замуж за Ваську. Ой, как хорошо! Они: да зачем он тебе нужен? Да у него корявый он! Она, да, я так подумала, подумала. А мне что из него? Стрелять, что ли?